Всем привет. Совет от вашего ума. Расклад плюс мини-торопа с яс От вашего ума, опыта. Так, давайте посмотрим, какие будут советы. На что обратить внимание. Итак, совет. Были у меня карточки перевернуты. Так, совет. Вы находитесь именно в том состоянии, в умеренности. Когда нужно, вы пользуетесь опытом. Когда нужно, включаете свой ум. Также ум всегда, э, ну не то, что питается, а вот необходимо новые знания какие-либо решения вопросов, берите иногда к вас кроссворды, загадки. Также благодаря уму у вас будет благополучие. А вот еще также у вас мир в душе, гармония с самими собой. Также вы духовно все понимаете, верите в самих себя, надейтесь только на себя. То, что было в прошлом, ваши именно те неправильные и плохие слова, также и поступки плохие, Но вы именно не то что осознали, а вы опыт получили ценный, и благодаря опыту вы теперь принимаете справедливые решения, не как вот в прошлом было, а сейчас вы уже намного умнее и мудрее. Возможно, вы не отдыхали, вы много работали, но теперь вам нужно начать совмещать и работу, и отдых, и новые знания, новые увлечения, чему-то учиться, что-то новое постигать, читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку, петь, танцевать. Также, благодаря счастью, вы найдете не только гармонию с самим собой, но еще со своим хорошим настроением. То, что у вас было в прошлом, это осталось в прошлом. Были Какие-то либо неудачные моменты в вашей жизни, но теперь вы начинаете учиться, что-то новое изучать. Также ум вам советует много читать, понимать именно знания, чему-то новому учиться. И также советует ваш ум и опыт, что у вас судьба может не просто как бы там проверять на что-либо, а также вы должны понимать, что опыт дается для чего, Что потом воспользоваться этим опытом, этот опыт можно было применить именно в жизни. Также вам дается опыт, чтобы вы понимали, для чего был опыт, зачем, и этот же опыт применить в жизни именно тот опыт, который вы приобрели, этим же опытом воспользоваться. И вот, чтобы воспользоваться опытом, жизнь, судьба, может вам неудачу, но вы должны верить в себя и воспользоваться своим опытом, и показать, что все получится, даже если будет неудач. Также судьба захочет дать вам решение, чтобы вы проявили свой опыт. Ну, не то, что показали, а воспользовались своим опытом. Жизнь проверит вас. Также жизнь хочет проверить, как вы будете не то, что решать, а как поступать, как говорить. Хочет вам дать совет, что сила именно в уме, в вашем опыте, в знаниях, не просто физическая вот эта сила, а именно ум, опыт, знания, чтобы вы правильно поступали, в по справедливости. Даже если никто не захочет вас в чем-либо поддержать, и вы сами будете учиться, самое главное, что ум включить и пользоваться своим умом, опытом. Главное читать, учиться, записывать. Не то, что вот прямо вам надо это запоминать, стремиться к знаниям эти, даже если вас будут останавливать и говорить, вот останавливает, Прям держит и вам будут говорить, зачем чему-то там учиться, зачем вот чего-то достигать, каких-то целей? Это же так сложно, это столько времени, это все запоминать надо. Если вам интересно, и у вас есть желание чему-либо научиться, вы можете начать читать, учиться. Все запоминает. Не то, что запоминаете, а именно запоминайте, чему вы учитесь, и вы можете это записывать. Записали? Все. Прям вот так вот заучивать, запоминать вам не нужно. Когда захотите, возьмете, почитаете, вспомните, и уже. Будете пользоваться этими знаниями по необходимости. Вообще, я считаю, что знания, они очень важны. Благодаря знаниям можно много чего достичь в любых сферах, в любых вопросах. Главное сила это знания – именно использовать свой ум. Правильно использовать свой ум. И также по поводу знаний. Если каким-либо знаниям обучаться, то обучаться, я думаю, нужно всему, абсолютно всему. Потому что если вам захочется что-то либо изобрести, новое создать, вам нужны будут знания, вам нужен будет опыт. Вам нужно будет именно понять. Если у других не получалось что-то, то у вас это может получиться. Даже если вы будете не прям вот э, что-то такое сверхъестественное изобретать, а вот именно для вас нужное в жизни вот вы будете изобретать, для вас это будет необходимо, то вам нужны будут знания. Самое главное – использовать свой ум, свой опыт по назначению. Вообще, конечно, ум, ум всегда должен быть. Не надо обязательно там говорить умные слова. Надо именно использовать свой ум, Начинать правильно думать, начинать правильно говорить. Не то, что там добрые слова говорить, или же как сарказмом перемешивать и добрые и плохие. Нет. Не надо никого словами там как-либо обещать, еще что-то нет. Дело в том, чтобы именно умом правильно использовать свой ум. Не то, что там стать учеными, что-то там пытаться доказать, что так и так, и так вот, создать какую-то свою новую науку. Нет. Самое главное быть не просто там умными, а использовать свой ум, использовать свой опыт жизни, который у вас имеется. Всем пока!